привет чудесные меня зовут алена иванна в этом видео я буду рассказывать вам про процесс сдачи в автошколе какие у меня были сложности какие я делала ошибки это как раз самое интересное и все на экзамене в очереди делятся именно этим опытом Итак, давайте начнем чтобы начать получать права очевидно что нужно закончить школу чтобы закончить школу нужно сдать теорию и практику. Сдача теории происходит довольно просто. Раз в неделю, по-моему, в субботу, вы просто приходите в тот день, когда вы готовы сдавать, когда у вас уже все отъезжено, вам разрешили сдавать, вы приходите, занимаете очередь, садитесь в кабинете и сдаете, отвечаете на вопросы. Ну, в общем, я рассказывала в предыдущем видео, как я готовилась к теории, какие у меня были лайфхаки для подготовки, поэтому, если интересно, посмотрите. Всего 800 вопросов, из них вам попадается всего 20, вы на них отвечаете, но не волнуйтесь, в целом, если вы готовы, вам потребуется всего 10 минут для того, чтобы ответить на эти 20 вопросов. Я умудрялась даже и за 5, и за 7 минут ответить, ну, мозг уже запоминает эти ответы и долго думать не приходится, просто над сложными вариантами сидишь пару минут а сам интерфейс вот так выглядит я здесь ставлю экранчик я уверена что вы сдадите теорию с первого раза лично я сдала в автошколе с первого раза в этом нет никаких сложностей и дальше вам нужно сдать площадку для этого вы записываетесь на определенный день и узнаете какая машина будет на экзамене в тот день они там чередуются инструктора по очереди Дают свои машины. И вы узнаете и потом спрашиваете у своего инструктора номер телефона того инструктора, чья машина будет на экзамене. Обязательно отъездите одно или два занятия на этом автомобиле. И э, это нужно для того, чтобы вы прочувствовали габариты. Еще очень важно, чтобы вы понимали, насколько э, отдатливое сцепление. Бывает в некоторых машинах, сцепление расшатанное, и это влияет на то, насколько сильно нужно нажимать, запускать эту педаль. Поэтому обязательно отъездите. Это важно для сдачи на эстакаде. Я сдала площадку в автошколе со второго раза. Со второго раза. В первый раз я тупо не заехала на эстакаду. Со своим инструктором я так эстакаду и не освоила. Это было... Ката катастрофа была <laughs> катастрофа, мне помог тот инструктор, чья машина будет э, на экзамене, ну, вот я рассказывала в прошлом видео, которого еще остановили, и гаишник сказал, что у него нет лицензии на обучение, ну, помните, да, вот, мне этот инструктор более-менее объяснил, как э, нужно заезжать на эстакаду, и благодаря э, инструктору, к которому я сходила перед экзаменом, я смогла сдать в автошколе. Большое ему спасибо, хоть он и психопат. Вот. Следующий этап вам, естественно, нужно сдавать город. Но в автошколах не принято сдавать в город, хотя согласно правилам, согласно логике, вы должны сдать в автошколе и город. Но автошколам это не выгодно, я это говорила уже. Автошколам это не выгодно, им хочется, чтобы вы как можно скорее покинули границы автошколы и начали брать уроки за удвоенную стоимость, то есть раньше стоило 800 рублей практика, то теперь будет стоить 1500. И они ставят город автоматом, у меня стоит 4, но это просто символическая оценка, она из воздуха создана, никак меня по не оценивали, просто для галочки ставили оценки и арифметическая, вот 4 у меня получилось за город. Дальше, есть два пути. Я проходила частично оба. Вы заканчиваете автошколу и дальше либо вы с помощью автошколы идете в ГИБДД и сдаете, то есть автошкола является вашим куратором, который за все отвечает, либо вы забираете документы из автошколы, больше никак не связываетесь с автошколой, только с инструктором, если вам они нужны. Вот. И документы вы относите в ГИБДД, и они уже там лежат, у них в картотеке. И каждый раз, когда вы приходите на экзамен, они эти документы достают и отдают экзаменатору, -э, принимающему. Я, сдавала, я пробовала сначала сдавать через автошколу. Естественно, в первое время кажется, что через автошколу это единственный правильный вариант сдавать, и страшно вообще <связь> идти куда-то самостоятельно. Но были такие сложности. Там смысл такой, что... В определенный день, в 8 утра на сайте открывается запись на сдачу, на, на сдачу в ГИБДД, и я честно пыталась недели две или три каждый раз заходить в тот день заранее, за полчаса, за час. Я заходила на этот сайт, обновляла, ждала, но всегда эта запись была закрыта. Мне кажется, что там в основном идут по блату. То есть кто-то с кем-то договаривается, и этих людей без очереди направляют в ГИБДД. А обычным людям, которые честным способом пытаются записаться, эта запись просто не открывается, потому что ну, не хватает мест для того, чтобы всех туда сразу запустить. Там, по-моему, есть у них у автошкол ограничения, может быть 20 человек допускают на один день к экзамену. Вообще в нашем городе, по-моему, порядка 5-7 автошкол. И в ГИБДД для каждой автошколы выделяется определенный день. То есть в определенный день школа номер один может приводить своих учеников. И только в этот день только сдают их ученики. В следующий день школа номер два приводит своих учеников, привозит свою машину и они сдают. И так далее. У нас это был вторник. То есть только по вторникам можно было приходить на экзамен, независимо от того, можешь ты не можешь, может быть тебе удобно в среду, может быть тебе удобно в четверг. Это никого не волнует, подстраивайся под вторник. В этом основные сложности. То есть у меня так ни разу и не получилось записаться. Возможно, в этом есть свои плюсы. И еще такой нюанс, когда ты сдаешь через автошколу в ГИБДД, то тоже каждый раз нужно платить. За аренду машины, потому что инструктора привозят свои машины и, и за их аренду нужно платить. Пожалуй, все. И у меня не получилось на протяжении трех недель ни разу записаться. Это очень долго, как вы понимаете. У меня еще было ограничение. Я хотела успеть до сентября сдать, потому что я знала, что после 1 сентября правила сдачи поменяются. Мне придется переучиваться. Как оказалось, мне пришлось переучиваться, посмотрите вторую часть. Вот, Поэтому я сдала, ой, забрала свои документы Поговорила с руководителем автошколы Он сказал, если что, возвращайся Если возникнут какие-то сложности Мы э, двери после тебя не закрываем то есть дверь всегда для тебя открыты Я забрала и думала, что да, действительно я вернусь Если будут сложности Но, как оказалось, сложностей там никаких нет Ты приходишь, узнаешь все нюансы сдачи И отдаешь свои документы Записываешься на экзамен как проходит сдача экзамена через ГИБДД? Ты сдаешь документы и в любой день, абсолютно в любой день, когда работает ГИБДД, с утра, в 8 утра приходишь и можешь сдавать теорию. Но дальше ты идешь к окошку, где к экзаменационному окошку и говоришь, я сдала теорию, что делать дальше? И они говорят... Приходить, а, идите записывайтесь на сдачу площадки города и приходите в тот день, когда вы запишетесь. То есть нет такого, что в этот же день ты сдаешь, у тебя есть шанс еще подготовиться. И ты подходишь, записываешься тоже на абсолютно любой день. Главное условие записи это в то, что лишь 10 человек в этот день могут сдавать экзамен. То есть из автошколы в этот день приходит 20 человек, и еще самостоятельно приходят 10 человек, вот как я, эти 10 человек приходят и сдают. Если а, 10 человек уже на этот день набрано, ты просто выбираешь следующий. И все, и приходишь на экзамен в тот день, когда ты, когда ты записалась. А, единственная разница. В процессе сдачи между, с автошколой и ГБДД в том, что ты в автошколе приходишь, сдаешь теорию, и если ты сразу сдал теорию, то ты сразу же в этот же день идешь на площадку. На площадку и на город, если удастся. А в ГБДД ты сначала сдаешь теорию, а потом тебе выделяют через неделю самое ближайшее место для того, чтобы ты пошел сдавать площадку и город. Но, мне кажется, через ГИБДД гораздо удобнее. Политика сдачи. Сначала, как, как вообще происходит экзамен? Ты сдаешь теорию, например, 1 января. Это утрированно, да? 1 января никто не сможет сдать теорию, потому что все закрыто. 1 января ты сдаешь теорию, и у тебя дается ровно полгода, 6 месяцев, на то, чтобы ты сдала площадку и город. То есть 1 июля возможность сдать площадку город заканчивается и тебе уже 2 июля нужно приходить и заново сдавать теорию и так каждый раз это я знаю потому что я несколько полугодий сдавала и а, дальше ты записываешься на экзамен если ты не сдаешь практику то первые три раза ты можешь сдавать через неделю в субботу ты практику не сдал следующую субботу сдаешь еще в субботу сдаешь еще в субботу сдаешь а потом уже период увеличивается Тебе уже нужно ждать целый месяц для того, чтобы сдавать в следующий раз практику или город, если ты не сдал в предыдущий раз. И договориться никак нельзя, потому что у них а, есть теперь электронная система, и а, тебя просто физически не могут вписать в, на, на неделю раньше или на полмесяца раньше, потому что система запрещает это сделать. Думаю, про политику сдачи э, все рассказала. В общем, что дальше? Ты приходишь на практику, сидишь в очереди, у вас э, приходит экзаменатор, он берет пачечку документов, читает фамилии, вы выходите на площадку, стоите в очереди и смотрите, как каждый из вас сдает. Если вы сдали, вы идете в определенное место, вам говорят, мы шли на остановку, ждали там, когда все оставшиеся люди досдадут площадку, и потом к остановке подъезжала экзаменационная машина, мы туда садились и, ездили, и сдавали по очереди экзамен в городе. В ГИБДД, как я говорила, за аренду машины платить не надо, она каждый раз бесплатная. Если у вас по какой-то причине просят заплатить за аренду машины, вы можете написать в как-то на их сайте, вопрос, жалобу, и на это очень быстро реагирует. В нашем случае так и было. Одна девушка написала, когда у нас, когда она позвонила заранее, спросила в экзаменационном отделении, сколько стоит сдача экзамена, ей сказали бесплатно. На следующий день она пришла, у нее попросили за аренду машины деньги, ну попросили инструктора, но это не важно она заплатила, но все же написала на сайте, почему так говорят в экзаменационном отделении бесплатно, а на деле берут деньги. И на следующей, на следующей сдаче экзамена ее вызвали к управляющему, главному управляющему, все выяснили, и после этого, сколько я, три года сдавала, ни разу у нас не просили деньги, то есть, как только вы пожалуетесь на то, что где-то берут деньги, хотя брать не должны, на это сразу и быстро реагируют положительном ключе. Вот, Поэтому не бойтесь жаловаться, <с> это работает. Естественно инструктора были недовольны, потому что а, они зарабатывают на том, что вы платите за аренду машины. Площадку сказала про город, сказала, давайте расскажу, как я вообще а, сдавала экзамены и как быстро у меня все получалось. В общем, первый раз я пришла на теорию и не сдала ее, у меня была какая-то ошибка, мне пришлось записываться через неделю и уже на следующей неделе я все сдала. Первый раз я не сдала площадку, потому что, когда я пришла сдавать площадку, я даже не тронулась с места и уже не сдала площадку. Все это произошло потому, что после того, как экзаменатор запускает время сдачи экзамена на площадке, нужно в течение 5 секунд тронуться с места и начать экзамен если ты не успеваешь за это время тронуться с места то экзамен не ну ты уже экзамен не сдал не засчитали я завела машину или она была заведена машина кошка пробежала видели и сколько сразу шерсти а -а -а -а. в общем э -э я завела машину опускаю сцепление опускаю опускаю и заглохла не понимаю почему Завожу снова машину, опускаю поступление, опускаю, опускаю, опять заглохло. И так пару раз, и пять секунд закончились, и я не сдала. А все потому, что забыла опустить ручник. И машина видимо была слабая, что она не смогла на ручнике тронуться. В следующий раз я записалась на экзамен через неделю по практике и успешно его сдала, по-моему, за 7 минут с чем-то. Хотя там выделяется время на сдачу 10 минут 40 секунд вроде бы так. Сдала, пошла сразу же в тот же день на остановку, где нам сказали ждать. Подъезжает машина, я села и поехала. Все было прекрасно, пока я не доехала до кругового перекрестка. И экзаменатор мне говорит, пищите место для разворота. Но я так сильно перенервничала, я вообще боялась этих круговых перекрестков. И я неправильно перестроилась, перестроилась в правую крайнюю полосу, а из этой правой крайней полосы уже можно было ехать только направо. Если бы я поехала налево, то я бы уже нарушила правила дорожного движения, поэтому я поехала направо, и экзамен не сдан. Не сдан по причине того, что я не выполнила команду экзаменатора. Хотя я, казалось бы, могла проехать дальше, на другом перекрестке развернуться, но это уже... Жизненная ситуация на экзамене, такая ситуация не прокатит. В следующий раз я поехала на экзамене и там а, в тот день, вообще когда начинается экзамен, вообще экзамен у нас начинается в, в одном из сложнейших мест города, это место, где а, скапливается большое количество машин, большое количество людей, потому что там и электрички ездят и большое количество автобусов в разных направлениях разъезжается и маленькие узкие дороги, из-за этого машин много. В тот день я села в машину, была пробка и мне нужно было а, очень долго ехать и а, нужно было ехать в этой пробке по склону. И в, в один из моментов а, что-то пошло не так, я начала откатываться назад, но среагировала а, на это не сразу. И, экзаменатору пришлось затормозить, чтобы я не врезала машину сзади. А если экзаменатор вмешивается в управление машиной, то тоже считается, что экзамен не сдан. То есть я проехала где-то около 30-50 метров от старта экзамена и уже не сдала. Потом еще один раз я не сдала экзамен, еще один раз я не сдала город, потому что а, опять поехала не в том направлении. Еще один раз, когда я не смогла сдать город в первые полгода, это я не смогла, не пропустила автобус. Ох, как же мне было тогда обидно, это была последняя возможность сдать в эти первые полгода. У меня полгода закончились, но дальше я не стала записываться на экзамен, хотя хотела. По той простой причине, что мне уже нужно было прожать через месяц, через полтора месяца. Где-то в апреле 2017 года а, моя, по, мои попытки сдать экзамен прекратились, хотя я начала где-то в августе сдавать. На полтора года я приостановила свою деятельность по сдаче экзаменов на права и начала сдавать вновь в сентябре 2018 года. Теорию я сдала, опять же, со второго раза. То есть первый раз я не смогла сдать, второй раз сдала. На площадку мне уже приходилось ждать по целому месяцу между площадками. Потому что я все попытки в период неделю я все эстрасила. И, и я, наверное, сдала площадку уже в этот раз, в этом полугодии раза с пятого или с четвертого первые три раза я не могла заехать на эстакаду первые три раза я не смогла заехать на эстакаду вообще я просто всегда откатывалась назад всегда и а, четвертый раз я не смогла заехать в гараж я снесла конус точнее я бы его снесла если бы инструктор экзаменатор не затормозил в общем после четвертого раза когда я не смогла заехать в гараж, я попросила у своей женщины-инструктора, о, о которой я рассказывала во второй части, попросила контакты э, инструктора, у которого есть точно такая же машина, Лада Приора, и ездила уже все оставшееся время с ним на его машине. Только после того, как я начала учиться ездить с этим инструктором, я смогла сдать и площадку, и город. Город я тогда ждала с первого раза. Мне повезло. И в январе, а 16 февраля, я помню тот день, потому что 14 февраля, 14 февраля 1 Валентина, я последний раз отъездила со своим инструктором, и уже через день я пошла сдавать. Сколько же примерно денег мне вообще понадобилось за это время, пока я сдавала экзамен? Итого около 50 тысяч, если не больше, может быть даже больше. Что сказать? Зато. Ездить умею. <с> Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь.